Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерия, и мы продолжаем с вами проходить Resident Evil Gaiden. Итак, мы нашли с вами Леона, вот, и договорились о следующей, то бишь, в этой серии, короче, отправиться в закрытые комнаты. Это комната-библиотека, по-моему, медпункт. Вот, в комментах вы написали, чтобы я не забыл про каюту Капитана. На третьем, по-моему, этаже Вот Так, и куда еще? А, еще вот здесь, на первом этаже Мы открыли дверь и а, У нас есть контр... Контроллер какой-то, короче, для чего-то там Вот, ну давайте начнем сразу отсюда Раз мы здесь закончили, вот И попробуем здесь осмотреть, посмотреть, что Опа, что то лежит так, что у нас лежит? А, залечит раны средней тяжести, окей. <grammar> девушка, девушка, там шляется, девушка. И здесь девушка. Так, а что у меня за оружие? У меня, наверное, ножка а нет? дробаш. А, дробаш, пистолет, так, патроны есть. Окей. А, я вот не знаю, ну давай, давай убьем. Нам все равно, я думаю, надо по-любому сюда пройти и проверить, что здесь вообще есть. Вот. В принципе, где она стояла, ни черта нет. Где она стояла, ни черта нет, зато вот здесь есть, в плите. Патрон для пистолета хорошо. Можно сказать, компенсировали. То, что мы потратили. Вот. Короче, это кухня. Здесь что-то готовится. Наверное, в духовке. Бляха, пламя уже там уже, наверное, пере переготовилось что то так шеф повар здесь у нас устал усталь усталь так вот эту бабенцию надо по-любому тоже гасить потому что она видишь она мешает она мешает здесь пройти специально сделано чтобы я тратил патроны тратил патроны и то что у тебя и ходил потом палец ссал просто Вот. Она еще живая, кстати. Кстати, в комментах, да, вы заметили. Не работает что-то. Ключ еще какой-то нужен. Так. Но ну, это столовая, это кухня. Это не столовая, это кухня. Да, получается. Смотри, встала. <дах> в комментах вы, короче, тоже заметили, что здесь зомби умирают, бывает не с первого раза. И тем более они бывают еще и опасны. Вот Так, ладно. А, давай попробуем вот эту штуку воткнуть Отлично Это получается что то морозилка, да Контроллер от морозилки было написано у нас Это морозилка, смотри, туши, мясо Дядьки тут с кочергами Фиолетовые ходят им, И им на все фиолетово просто Им просто на все фиолетово Тяжелое оружие, сложное в обращении, наносит урон средней и высокой степени тяжести. МГЛ-140. Это у нас гранатомет, друзья. Гранатомет. Ну-ка вспоминаем, вспоминаем быстро, где мы видели, короче, а, гранаты. Где мы оставили гранаты. Это у нас на четвертом этаже, где комната охраны. Так, мы там, да, мы заберем, как раз, туда, как раз туда пойдем, нам туда надо. Вот. Вспоминайте, вспоминайте, где еще я вот если честно не помню уже в комментах пишите вспоминайте и пишите так окей этого козла мы сейчас загасим ну обоих загасим я думаю патронов бляха вот если б я еще не мазал да чтоб тебя если б я еще не мазал то ох ты нифига себе ты смотри на каком расстоянии они шмаляют меня шмаляют и Удэ, Юрдэ, континент. Отлично. Начинаем отсюда же. Уже три, уже три. <реклама> жесть. Да в смысле? Я такой мазила, я, я вообще просто жесть. Я так не играю. Патроны кончились. <реклама> Окей, окей, на, так, надо собраться и попадать по, бляха, отсюда не достаю, собраться и попадать по ним четенько. А, соб... а. собрался, бляха, выпадло. Да что ш... тебе собака? Ха-ха-ха-ха! <смех> ну, почему? Я, я, я нажимаю. Я вот, когда, вот именно она находится на этой вот промежности, на этой штучке, короче, находится, я нажимаю. Почему? Почему она как-то задорожена? Работает это. Так бесит, так бесит, просто. Меня так раздражает это. Тогда вот... Ты нажимаешь, а оно как-то через жопу. Куда ты побежал? Иди сюда, в прицел, мне встань. Прицел, что засал, что ли? Сюда иди, фиолетовый. Раз, два, три. Да, что у тебя? Три, четыре, пять, шесть. Да хера, они такие просто! Вы чё такие злые-то? Вы чё такие все злые-то? Пожалуй, пошлю зад, короче. А, аптечку нахер. Иди сюда, падла. На-на, на-на. Да, на-на, на-на. Да в смысле ты не дохнешь, ты задрал, ну? Ты прикинь? Ты прикинь? Что за дичь-то? Это на троих зомби я истратил весь дробаш. И... Что за бред. В... Да что? В смысле? Здесь нихера нет, да? Ключ от служебных помещений на втором этаже. Вот а ч ⁇ за дичь-то сейчас была? Я не пойму. Вообще просто... Какой-то трэш. Мать его. Не-не-не-не. Если это так дальше будет продолжаться, это... Не... Это, это не в какие рамки. Нет, чё за бред? -то? Вообще просто дичь. Просто... Я весь, короче, этот... Весь дробаш истратил на трои... на троих зомби. Щиха, пищ. Так, да вс. Блях еще баба это. Да уйди ты нахер, не ори. Рома, так просто, просто дичь. Фиолетовых, короче, как-то будем не знаю, наверное, обходить как-то. Бля, жесткое место, жесткое. Так, а... давайте направим. Леха не то выбрал. Давайте мы. Чего-то меня все раздражает. Окей, а... так нам нужен второй. Так вот второй этаж это получается окей мы сейчас поднимемся поднимемся где я там убивал зомбарей здесь стоит стоит такой грустный так грустный грустного мы сейчас отрежем уши короче он улыбался. Ты что такой грустный? Ты что такой грустный? Бляха. Что-то как-то все сложнее, сложнее становится. Так. Ладно. Не поедись идее... Да, стоит, ну стоит. Уйди, уйди с дороги. Можно его как-то, не знаю, сагреть в сторону. Я не хочу с ним сражаться. У него ничего нет. Так, так, так, так. Фуррой! Отлично, хоть, хоть не зацапал меня, хоть... Хоть не зацарапал. А вот в этом что, у этого что-то есть, значит по любому надо мочить. По любому надо мочить, потому что у него что-то есть. Ай! Просто сходу мне, сходу мне сделал хук справа. Да в смысле? <смех> Зеленая трава. Так, я сейчас и прибу так окей а мне нужно мне нужно как раз вот эти две двери они рядом так а, посмотрим это у нас библиотека да это у нас библиотека это у нас библиотека здесь дамы дамы читают книжки Ляха. Так, она зеленая, ладно. Давай я ее сейчас загашу. Бляха, сейчас еще, еще, еще, еще и та вторая там будет, да? Сзади. Поддакивать. Ай, траванула, ай, траванула, у меня замигала, травануло, все. Так, ладно. У меня есть в пистолете 6 патронов. Все. Все, захедшотил, короче, я ее почти, можно сказать, так. А у нас есть фиолетовая трава, да? Которая лечит у нас отравление окей так что у нас здесь здесь у нас ключ от корабельная ложа на третьем этаже так собираем ключики ключики ключики собираем Опа, еще что-то что у нас легкая боевая броня нахера мне сдалась легкая боевая броня мне нужна уже тяжелая сложная Так что это тапки обеденный перерыв экипаж проводит на кухне она находится на третьем этаже, недалеко от обзорной ложи. Вот так. Так, здесь что? Патроны для пистолета. Ну ладно. Так, патрончик. Мне теперь нужны патроны для дробаша. А, Эй, разрабы. Вы слышали, да? Мне нужны патроны для дробаша теперь. Ну знаешь, ну так... А, ключ, да, какой-то взяли. Ну ладно. Ну ладно. Ай, стоит Гордон Фриман. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уйди. Отойди от двери нахер. Мне так вот неохота с тобой. Собака. Ну. Кфигли дело. Сейчас я тебе промежность-то насую. Слюнявый. Бляха, еще живой. Окей. Нет, нет, нет, только, только не кусай меня, пожалуйста. Я не то нажал. Сейчас по-любому меня кусит. Окей, а, гостиная, ключ врача, да, у нас нет медкунка на там Собака. Ещё кусил. Блёха, не умирает, ты прикинь? Прикинь, не умирает. Ладно. Так, а симптомы все снимает отлично так что-то здесь еще есть тяжелая броня вот вот то что мне нужно тяжелая броня от многих атак и ранений окей тяжелая броня а, тяжелая броня диаметр чуть ли не блиндамет, знаешь окей вот там вот там рычит то вот там рычит -то. патроны для пистолета окей и все и все и это мать его все О, еще что-то ай Тр патрон для дробаша патроны для дробаша все да больше здесь ничего нет окей здесь больше ничего нет давайте взглянем что нам нужно нам еще нужно найти каюта капитана вот будет взорвать да так это у нас э, инфа ключ от корабельной ложи на третьем этаже Корабельная ложа где-то. Третий этаж. Третий этаж. А -а -а. Так, третий этаж. Корабельная ложа. Здесь. Бляха. Здесь у нас лифт. Вот у нас какая-то, короче, дверь не открытая. Окей. Здесь плин. А, вот, смотри, тут еще, короче, вот еще одна дверь, да? Получается так Окей Здесь, короче, дверь здесь дверь Так, на четвертом этаже Нам сюда На четвертом этаже что-то нам еще надо Тоже найти было, да? А, дверь от чего-то Или нет, или я что-то путаю А, гран... гранаты нам надо на четвертом этаже взять Да, гранаты Так, а служебное помещение а... Помещение на втором этаже Смысле. служебные помещения на втором этаже. Так, а это у нас на, на третьем этаже, да? да? Так, два ключа третьего этажа. Я сейчас на втором. А служебных? А вот, смотри. Наверное, служебные помещения вот чуть дальше. А вот еще здесь. Так, ну ладно, давай, мы сейчас. Короче, весь пистолет на него придется тратить, я не знаю. Я его три раза, короче, убил. <смех> В смысле? Он что, бессмертный? <смех> охеревшая тварь. Просто охеревшая тварь. Погоди, погоди, погоди. Так, я хочу... Опа. Я хочу... Здесь зомби появилось. Погоди, а ничего не респанится, нет? И не появляется больше? Смотри, здесь дверь выбит, она была выбита, дверь то Зачем я сюда зашел-то вообще? Собака. Зачем я сюда зашел? Кто-нибудь мне скажет, нет? Кто-нибудь мне скажет, нет? Зачем я сюда зашел? Потрать патроны. Дичь какая-то. Зачем? Зачем это делать? Зачем это делать было? Так, иди, иди нахер. Ничего не появляется больше? Блин, жалко, что ничего не появляется. Да бляха! Почему вы стоите все на углах? Почему вы стоите на углах? Уйди нахер! Уйди нахер! Бляха. Говнюк, а? Бляха, смотри, бежит. Ты да ни хера. Ты смотри, смотри. Смотри, какой просто. Я тебя убить, мать твою. Смотри, какой. Ты просто глянь на него. Ух ты, он промазал. Ништяк. Ты видал? Хера такой просто. Смелый, бляха. Так, ладно. А... Ага. Так, ух как? Опа, не работает, не работает. Допустим, да выйдет и уже как выйти-то отсюда, бляха. Не работает. Мне нужно, короче, как-то. А смотри, у нас еще там дверь, да какая? А, еще дверь. Блэх, опять стоит. Ну, да нахера они так делают-то? Стоит опять на краю. Как это вымораживает-то просто? Да бляха, Да в смысле собака? Я, короче, сейчас... Я, я все потратил. Я все потратил, мать. А в смысле? Погоди А нахера я с... А это ли Я в лифт сюда не заходил что ли? Да Просто какая-то <смех> Дичь просто происходит Так, ладно, здесь на третьем этаже Какая-то дверь еще есть стоит стоит поджидает поджидает так отлично зеленый зеленый значит мы можем мочим этим ножом травой хотел сказать сюда иди сейчас я потикую на шашлык вечинку вечина из зомби кому не нужна кто не пробовал Зомбинка, знаешь? Не Вичинка, а Зомбинка. Зомбинка. Не Грудинка. Не Грудинка, а заби... Зомбинка. Так, давай взглянем карту. Окей. Значок бесконечности. Значок бесконечности. А -а -а -а -а -а -а. Здесь-то чем-то есть. Или просто безданный коридор такой, просто, который... Который вот... Который фу. А это жопа корабля получается, да? Ну да, это жопа корабля. Так, иди сюда, я тебя сейчас зарежу. Режим-режим! Режим-режим! А хлопс! Хлопс! Хлопс! Хлопс! Хлопс! В смысле? Вот так. Другое дело. О, опа! Электронный ключ доступа к компьютеру на третьем этаже. ключ доступа так у тебя-то нихера нет да значит не надо собака он сейчас еще и цепанет меня чуть-чуть наверно два раза цепанет Ты что, ты что, что, что, что, что, ты что, ж, ты что, что, что, что, что, что, что, делать, так так окей, здесь у нас есть двери. Две двери. Раз, две, раз, что, Хера столько их пикают. Этих-то мне по-любому надо будет убивать-то, блин. Ну ладно, одного там я ножичком, может, зачикаю, да? Есть что? Ну ладно, хоть второй не появился. На, спасибо. Так, что у нас здесь? Зеленая трава. Вы что? Вы кроме зеленой травы можете что-нибудь еще давать? Давайте мне хотя бы писто. пистолеты от а, патронов от пистолетов. И, или дробоша патроны хотя бы давайте. Не, хотя бы. Ну, хотя бы от пистолета, да? Дробаша это будет очень шикарно, а вот, хотя бы от пистолета. Уйди отсюда! Уйди отсюда! Собака! Сагрить его сюда, вот сюда. В, в уголок сюда иди! Сюда иди! Вот, отлично. Есть что-нибудь? Да бляха, я это зря все проворачивал! А он меня сейчас. Блха, ты откуда взялся? Не было никого, откуда он взялся? Ч за дичь-то? Игра просто тебя подставляет со всех разных сторон. Просто. Это опять японский юмор, что ли? Я патрона не хочу тратить, будем ждать, пока он подойдет, короче. Будем ждать, пока подойдет. И сюда. Теперь горбатая. Я сказал горбатая. Отлично. Просто игра подсирает, подсирает тебя вот с каждым шагом. Подсирает тебе скажем, каждым да, вот. Подсирает и подсирает откройся, 7 7 так а здесь дамы еще до кухня ну дам надо убивать вот что то у, у какой-то дамы есть раз блях она опять траванула меня ну сюда иди ближе подходи ближе я не кусаюсь я знаю что ты кусаешься а я то не кусаюсь я режусь ключ от одной из кают первого класса на первом этаже Ой, на третьем этаже. Первого класса, на третьем этаже, погоди. Там какие-то двери были закрыты на третьем этаже первого класса там. А да, одна. одна.. Аааа! -а -а. Вон она Михайлович! Вон она, Ч Михайлович! Короче. Короче, так, все, здесь больше нет, да? Ни черта, все вали Мы с вами понабирали ключей, короче, всяких разных. что на три. А, кают F50. Ключ от а. От каюты F50. Так, а это у нас ключ э -э, на втором этаже э -э, служебных помещений. Второй этаж служебных помещений. Так, третий этаж. Третий этаж. А это у нас... Третий этаж. Нам нужно э -э, закончить разобраться с э -э, со вторым этажом как-то где-то. Что у нас здесь еще на втором этаже есть? На втором этаже вот у нас одна дверь, которая... Которая. А, вот еще. Возможно, вот эти служебные помещения есть, да? Вот это вот у нас не открыли было туда. А вот это у нас служебное помещение. Значит так, нам нужно сейчас спускаться опять по лифту. Эээ, нет. По лифту спускаемся на второй этаж. Леха уже шастал А, он здесь и шастал, да, по-моему Я надеюсь, здесь больше Так Ну-ка, давай еще раз попробуем Да уйди ты нахер Еще раз попробуем Вот это от второго служебное Нет, не работает Значит, все-таки а, служебные помещения Это там, где вот прямая дорога там, Короче, вы поняли Нам нужно Сейчас Как-то пройти вот этого говно а, Где пистолет? Там кто-то еще был. Сзади него. Подкрадывался. Смотри, смотри. Опять этот такой, вот такой, этот, вот такой. Опа! Промазал, да? Нет, Валерку просто так не взять. Так, окей, идем. Я правильно туда да С этих проходим проходим проходим пощель пощель пощель пощель пощель здесь я тоже по моему убивал вот сюда так я нахожусь я нахожусь здесь как раз вот мне нужно выйти через главные ворота все ничего здесь В ящичках нет да ну, в самом начале игры, по-моему, здесь брали все. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Как-нибудь -ой. вас... а они еще оба-два стоят прям в Опа, готов. Мне просто... Мне просто повезло. Бляха. Так, нужен, наверное, дробаш, потому что у меня всего один патрон, смысла нет. Ай, жалко. Да жалко мне. Жалко мне вот патроны. Вот мне жалко патроны, и все. На. На. На. На. То на! все просра Патроны для пистолета. Жесть. <смех> так, у меня видос, кстати, подходит к концу. Друзья. Сейчас мы, короче, доходим. вот. Так, какая дверь? Дальше. Пусто. В этих штучках ничего нет. Вот, короче, это дверь. Вот. Нам вот сюда, наверное, да? Давайте сейчас сразу проверим, короче. Сразу сейчас попробую открыть дверь. Вот. Да, она есть Вот Ну и с вами, наверное, будем прощаться Посмотрим уже в следующей серии Вот эту дверь, потом что там с каюта капитана И а -а -а -а -а еще остальные ключи там Короче, пока будем смотреть Вот ключи, да, там брать Короче, смотреть а -а -а -а -а Комнаты, которые вот закрыты, не закрыты Вот А потом уже пойдем по сюжетке Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте Подписываемся на инстаграм, комментируем С вами был Валерий, всем пока